Ну я, я не знаю вообще в никак, истории никаких террористов, которые бы требовали мира. Наши а, диверсанты требовали мира, остановки, остановки войны. Я, я не, не знаю других таких а, террористов. Томсо, еще такой вопрос. Многие шейхи призывают мусульман делать хиджру с Европы в мусульманские земли, твое мнение. И сам, как смотришь, например, на свою возможную иммиграцию в Турцию в будущем? К сожалению, вот те шейхи, которые делают эти призывы, я не знаю, правда, не слышал, ну, допускаю, что это, возможно, это уважаемые, хорошие люди, но они, по всей видимости, не разбираются в происходящем в этом мире. И они не знают, что в этих странах, о которых они говорят, никто не жалует нас, абсолютно нас там никто не ждет. И большинство мухаджеров, которые попадают в эти страны, они вынуждены бывают потом либо в их депортационных тюрьмах сидеть без возможности на какую-то легализацию, либо годами там нелегально где-то скитаться. То есть томсон а как ты думаешь, когда настанет день, что Кадырову и его окружению придется бежать, куда они будут убегать? Ведь везде им будут не рады, в том числе и в ОАЭ, где они покупают особняки. Ну, не факт, брат, не факт. Я не буду забегать, да, такие прогнозы делать. Но я бы сказал, что это не факт, что там им будут не рады. Они... Я думаю, мест... места для бегства для них есть. Также Россия пока э, существует. К сожалению, эти исламские э, так называемые страны, они, э, они, они оставляют желать лучшего. отношения этих стран к мусульманам и проблем, э, проблемам мусульман в этом мире, они абсолютно э, не заслуживающие у кого-то уважения. Поэтому, конечно, ну куда? куда поедут сотни тысяч этих мусульман? Куда они должны? Кто их примет? Саудовская Аравия, которая вообще а, самая закрытая страна, наверное, в этом мире. Вообще нет никаких там шансов даже, что ты можешь официально туда попасть, как а, на Зуль там и так далее. Или какая Катар, который вроде несколько лет назад там заявления были, что они там конвенцию еще-то приняли. Но по факту нет, нет прецедентов того, чтобы там кому-то предоставлялось убежище. Поэтому, ну конечно нет, это нереально. Что думаешь об аналитике Илларионова? Он утверждает, что ленд Лиз специально тормозят, а Россия специально отдает ненужные территории, которые изначально не должны были подвергаться завоеванию. Я вообще прислушиваюсь, наверное, к мнению Илларионова. Он во многом дает такую правильную, очень правильную аналитику. И во, и во многих вопросах он открывает э, с какой-то другой стороны эту ситуацию тебе открывает. Что, то, о чем ты... Ну, с этой стороны ты об этом не думал. да И он раз такие вещи раскрывает. Но это не значит, что как бы все, что он сказал я, ну это, уже это нужно как-то принимать там и так далее. Ну, все может быть. Может быть он прав. А может быть и нет. Я, я не... Не очень серьезное уделяю а, внимание вот этим вот а, аналитическим а, разборам. Я это все так для общего образования, то есть я это посмотрел, послушал, сделал какие-то выводы, что-то для себя новое, может как-то с новой стороны ситуацию для себя открыл, но не более того, это не руководство к действию. Почему чеченцы совершали террористические акты, захват самолетов и больниц, а украинцы не прибегают к такой тактике? Потому что у, у Украины нет нужды а, прибегать к таким методам, а, так как у Украины колоссальная поддержка мировая, и до сих пор идет позиционная война, в которой ну, украинцы скорее даже побеждают, нежели а, терпят поражение. А, до сих пор продолжается контрнаступление, они какие-то территории освобождают. Поэтому, ну, конечно, это странно даже сравнивать а, две войны. Чеченцы, которые не могли противопоставить а, самолетам, авиации, артиллерии ничего, кроме там на, наша, как как пелось в этой песне, чеченский атом, это гранатомет. Вот, это было наше самое главное, грозное оружие. И в этой ситуации, конечно, чеченцы пытались хоть как-то а, привести Россию, принудить Россию к миру. И вот эти вот попытки, какие-то диверсионные акции на территории России, они все проводились с целью привести к миру. И неправильно, конечно, называть их терактами. Это Россия называет их терактами. Конечно, это не были террористические акты, потому что, ну, я, я не знаю вообще историю, никак, истории никаких террористов, которые бы требовали мира. Террористы всегда требуют денег, там, каких-то, наоборот, каких-то политических там, дивидендов и так далее, хотят прийти к власти. А наши а, диверсанты требовали мира, остановки, вой остановки войны. Я, я не, не знаю других таких а, террористов. Томсо, а где 97% жителей Херсона, проголосовавших за вступление в РФ? Где многотысячные толпы протестующих против входящих в город украинских карателей? Где люди с триколорами, ложащиеся под танки ВСУ? Они все в фантазии, не в фантазии, они все в этих папочках, которые заносят Путину. Вот в этих папочках они все. Почему Нахар не вошел в оборот? И чем чеченцы расплачивались в годы независимости долларами? Нет, у нас принимался рубль. Почему Нахар не вошел? Ну, не успели, потому что на это нужно определенное время. Экономику нужно к этому подготовить.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 سأزيل شدودا